Я хочу, чтобы вы понаблюдали, происходит ли это раз в три месяца или раз в девять месяцев. Удивительно, но даже физические ситуации повторяют друг друга. Вы становитесь доступными для этих циклов в зависимости от того, насколько вы неосознанный и нестабильны. Духовный процесс объясняет, как можно выйти за пределы этих циклов. С нами снова и снова происходят одни и те же события, как по шаблону. Те же эмоции и ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Как выйти из этого шаблона? Итак, хорошо, что вы хотя бы замечаете, что происходят одни и те же события. Большинство людей даже не замечают этого. Они продолжают повторять одни и те же циклы в разных декорациях и считают, что у них все хорошо. Хорошо, что вы это замечаете. Декорации могут меняться. Обстановка жизни в любом случае будет меняться. Сначала какая-то ерунда произошла с вами в школе. В следующий раз то же самое случилось с вами уже в колледже. Обстановка была другой. Потом тоже случилось с вами на работе, затем в браке. Если приглядеться, происходят одни и те же события. Предположим, вы едете в Каимбатур из центра йоги и проезжаете деревню Семеду. Вы знаете, где Семеду? Нет. Иртупалам — прекрасное название. Иртупалам означает темная канава». Итак, вы на пути в Каимбатур, приехали в Ортупалам, осмотрелись и поехали дальше. Теперь там построили мост, и дорога больше не опасна. Кхе. Раньше приходилось проезжать через опасные воды. Вы счастливы едете в сторону Каимбатура, а тут снова Иртопалам. О, опять Иртопалам. Ничего страшного, просто не повезло. Вы продолжаете ехать, через некоторое время опять Иртопалам. Ну вот, просто совпадение. И снова и Тогда вы совершенно точно в темной канаве. Если по пути в Каймбатур четыре раза попадется одна и та же деревня, значит, вы ездите кругами. Это значит, что вы никуда не продвигаетесь, не так ли? Если рассматривать человеческую жизнь как тело, да, оно куда-то отправится. Все мы знаем, куда именно. Вы знаете, куда попадет ваше тело? Куда попадет ваше тело? В могилу, есть на ней Луна или нет, ночь сейчас или день. Тело стало на 10 секунд ближе к могиле, сейчас уже на 20. В то время, как я говорю, вы физически приближаетесь к могиле. Вот и все, что происходит. Если вы находитесь здесь как физическая сущность, тогда это все, что происходит. И если вы живете здесь только физическим, постепенно вы заметите, что сначала жизнь ⁇ это игра, затем удовольствие, затем болит каждый сустав, а затем станет страшно, потому что конец уже близок. Вот такая последовательность. Вам не нужно проходить через все это, у вас достаточно ума, чтобы осознавать это, сидя здесь. Наша удача в том, что мы существуем не только физически, в нас есть и другие измерения. Если говорить о вашем уме, то он может либо развиваться, либо ходить кругами. Если говорить об эмоциях, то они либо развиваются, либо зацикливаются. Даже в тех измерениях, которые вам пока неизвестны, вы можете либо зациклиться, либо двигаться дальше. Когда вы говорите «я замечаю, что моя жизнь идет по кругу», вы по сути говорите о ситуациях вокруг вас, больше чем о том, что ваше собственное ментальное и эмоциональное состояние проходит через одни и те же циклы. Некоторые дамы, я говорю это со всем уважением, могут видеть это лучше, чем мужчины, потому что их ментальные и эмоциональные циклы короче. Каждый месяц, в определенное время месяца, многие из них проходят через определенный уровень ментальных и эмоциональных состояний, которые повторяются. Поскольку это повторяется каждый месяц, они четко знают, из-за чего это происходит. Определенная физиологическая ситуация создает психологическую ситуацию. Они отчетливо это замечают. Но, к сожалению, у вас нет менструального цикла. Я говорю к сожалению, потому что если бы у вас было такое мощное напоминание, вы бы его точно не пропустили. Поскольку у вас циклы другого рода, вы можете не обращать на это внимания. Вы можете идти по жизни, не замечая этого. У женщин есть такое благословение. Поскольку они не могут пропустить это, они замечают, что происходит с ними. Мужчины должны быть гораздо более осознанными, им нужно больше работать над этим. Иначе вы будете думать, что идете куда-то, но каждый раз будете возвращаться в Иратуполам, думая, что вы куда-то двигаетесь. В женском организме существует мощное физиологическое напоминание. Это не проклятие, а благословение, если вы знаете, как его использовать. Потому что любая нестабильная ситуация — это возможность. Это возможность для того, чтобы измениться. Когда существует установленный процесс, не так уж и просто что-то изменить. Когда периодически происходит дестабилизация системы, Появляется большая возможность для перемен. Но в любом случае, если вы проходите через циклы, все в этой системе циклично, не так ли? Земля движется циклично, Луна циклична, все циклично. Если в вас нет определенной осознанности, решимости и целенаправленности, вы естественно станете частью циклов. Есть разные циклы. Самый длинный — 144 года. Раз в 144 года в Солнечной системе происходят определенные вещи. Мы празднуем Кумба -мелу. Нам повезло, что при жизни мы стали свидетелями этого события. Следующий цикл — 12 с четверти лет. Мы все его видим. Остальные намного короче. Есть трехлетние, 18-месячные, 16-месячные циклы и другие. В зависимости от того, насколько вы неосознанны, дестабилизированы и расфокусированы, вы становитесь доступными для этих циклов. Если вы очень рассеяны, вы становитесь доступными для самого маленького цикла. Если вы немного сконцентрированы, вы становитесь доступными для более длинных циклов, но все подвержены этим циклам. Эта цикличность может означать рабство, но в то же время она может стать переходом. Когда, переходя от одного цикла к другому, вы выходите за их пределы. Вы либо выходите за пределы, либо повторяете один и тот же цикл. Это зависит от вас. В этом разница между астрологией и духовностью. Я сейчас буду говорить на непопулярную тему. Астрология пытается рассказать вам, как эти циклы вас связывают. Духовный процесс объясняет, как можно выйти за пределы этих циклов. Мы не отрицаем циклы. Было бы глупо отрицать циклы. Циклы определенно есть. Но мы рассматриваем возможности того, как вы можете ускользнуть от воздействия этих циклов. Если вы живете циклами, осознавая их, в вашей жизни будет уравновешенность, успех, определенный уровень благополучия и процветания. Если вы разрываете цикл, если вы постоянно ищете, как освободиться от него, вы ищете освобождение. Вы ищете просто благополучие или же освобождение? Вот в чем вопрос. Соответственно, этому вы и должны жить. Если сейчас ваша жизнь проходит в циклах и повторениях, если вы снова и снова оказываетесь в Эрутопалам, вы понимаете, что так вы никуда не придете. Тогда пришло время изменить шаблон. И хочу, чтобы вы понаблюдали. Происходит ли это каждый месяц? Я уверен, что для вас это не ежемесячно. Это происходит раз в три месяца или раз в 9 месяцев, раз в 16-18 месяцев? Происходит ли это раз в три года или три с четвертью? Может, раз в 12 лет? Я хочу, чтобы вы это заметили. Не нужно ничего воображать, но это происходит. Понимаете? Это просто происходит, независимо от того, замечаете вы это или нет. Это происходит не только с вашим умом и эмоциями, если вы осознанный. Вы заметите, что даже физические ситуации вокруг вас повторяются. Это удивительно, но даже физические ситуации в точности повторяются. Если цикл проявляется каждые 3 месяца, мы можем увеличить его до 9 месяцев. Если он проявляется каждые 9 месяцев, мы можем продлить его до 18 месяцев. 18 месяцев до 3 или до 12 лет. Или мы можем увеличить цикл до 144 лет. Еще лучше, вместо того, чтобы пытаться увернуться от этих циклов, мы можем прокатиться на них. Я катаюсь на своих циклах. Каждый раз, когда это происходит, моя жизнь меняется. И она кардинально изменится в ближайшие 4-6 месяцев.